Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас следующий этап. Этап мудрости у пути славянского познания. Это у нас получается седьмой этап развития. Мы уже прям хорошенечко с вами забрались. И у нас сегодня параллельно есть расшифровка по суфийским стоянкам духа. И данная стоянка называется стоянка божественных тайн. Мудрость и стоянка божественных тайн. Что можно сказать про мудрость? И чем это отличается от уже нами пройденных, прочувствованных ума, разума и знания? Чем отличается мудрость от разума? Я надеюсь, это понятно, потому на всякий случай быстренько скажу, что это принципиально другое восприятие реальности, и разуму свойственно опираться на определенные стереотипы, шаблоны, убеждения, установки. То, что мы говорили, что разум – это такой каркас, и у разума есть много ограничений, в том числе по скорости, по линейности, по скорости обработки, восприятия информации. Этап знания гораздо более поточный и широкий. Он соединяет в себе и интуитивно чувственное и а, разумное, структурированное восприятие реальности. То есть это этап, на котором наши оба же полушария, они начинают уже вполне себе договариваться и открываются в высшие сферы. Они становятся реальными, если на нижних стоянках можно читать книжки каких-нибудь мастеров философов их достаточно в добрый час было много они ну, те которые достигли вершины их можно почти всегда отнести к той или иной религиозной школе тот же Оша да ну как бы это нас отводит отводит куда-то в сторону буддизма индуизма и в общем другого кого мы сейчас Посмотрим, скорее, в большинстве своем они будут куда-то уже в духовные такие школы иметь отношение. И стоянки, которые мы с вами рассматриваем, духа, да, это тоже суфийская школа, там внутри мусульманства серьезное очень течение, которое дало миру великих мудрецов и мастеров, мастеров пути. Вот что-то такое, мудрость, чем она отличается, например, от знания, которое у нас было в прошлый раз. Это даже трудно, дорогие мои, объяснить. У меня есть предположение, что вы это можете почувствовать. Это тогда, когда, в принципе, информация, даже не информация, знания и а, ответы на вопросы, а, они приходят а, из высших источников, эти высшие источники становятся реальными, они начинают ощущаться. Если мы поговорим, вот у нас хорошая такая опора, стоянка божественных тайн, да? божественных тайн, что это такое? Это то, что уже не открыто миру, это то, что вы не прочитаете в книжках, это то, что о чем не расскажут по телевизору даже грамотные люди. Что такое тайна? Это то, что, во что человек посвящается по готовности, то, что открывается по готовности по запросу. И а, чем, а, чем отличается, как можно узнать человека, который а, вышел на это состояние, на а, стоянку божественных тайн. А, ну вот, наверное, ключевое он, он еще сильнее, чем на предыдущей стоянке, ориентирован а, в высшие сферы. Он их чувствует, он с ними взаимодействует, ему это интересно. И а, поэтому у меня... я могу приводить какие-то притчи, рассказывать, вот, потому что через это уже, да, начиная с какого-то уровня, как будто только через это можно пройти. Но... Мне интересно попробовать, вот, чтобы вы просто почувствовали, что с вами происходит. Мы сейчас с вами находимся на стоянке божественных тайн, на этапе познания, который называется мудрость. В принципе, мудрецу не надо ни лишних слов, ни, ни лишних каких-то... Он, он умеет читать книгу этой жизни, книгу этого мира из других источников он умеет, у него открыт этот канал получения ответов, и вы понимаете, что эти ответы будут сильно отличаться от тех, которые на предыдущих этапах мог получить человек. В частности, потому что и вопросы человек задает другие. А люди на этапе знаний, извините, на этапе мудрости, на этапе стоянки божественных тайн, очень... Они лишены э, сребролюбия, э, амбиций, э, желания кому-то что-то доказать. Вот На предыдущем этапе мы уже говорили, что такого человека на этапе знаний он ну, не будет себя как-то широко демонстрировать. Это ему просто совершенно не нужно. Он, ему интересно в том, вот, что внутри него происходит, процесс, в котором он находится. Вот это для него является самым желаемым, интересным. Здесь это, это усугубляется. И а, человек а, свободен практически от всех а, наваждений, а, которые свойственны этому миру. Как следствие и физических болезней, как таковых, а, у него тоже уже нет. Нет, он от, а, тело освобождается. Многие приходили... Известны случаи, когда через серьезные болезни люди проходили, но на этом этапе они от этих болезней свободны. Они могут выглядеть, соответственно, не тому, сколько им лет в паспорте. Они могут выглядеть по-разному, в зависимости от того, как они хотят. Но они об этом не заморачиваются. У них просто проходят внутренние процессы, которые могут отображаться разным, со стороны выглядеть, как разные люди. И у этой стоянки есть такие, ну, когда застревания происходят, да, эти застревания отображаются вещами, которые мы уже в прошлый раз их касались. Например, человек может переоценивать себя, то есть как бы заниматься самообманом. То есть он уходит в какие-то такие другие сферы, невидимые для окружающих, и в этих сферах он может заигрываться человеку перестает вообще быть интересным событийный мир. Если вы сталкивались с людьми, которые, например, занимаются всерьез наукой каким-то вот изобретательством, им не что там, кто женился, развелся, кто там с кем скандалит, есть че пожрать, нет, вот что там, и все это совершенно неважно. Он живет в своем мире. Там, там его хлеб, там его свет, там его счастье. Это вот из того, что хоть как-то можно а, посмотреть, но человек, который занимается, они как немножечко одержимы. А это состояние другой одержимости. Вот они одержимы а, высшими сферами. Там, в а, суфизме это называется там Богом, да, то есть а, достичь Бога, познать, постичь, как устроен этот мир. Причем как устроен этот мир, не с точки зрения каких-то, например, как кости друг к другу крепятся, это тоже может быть интересно, и, и, и там как из цветочка появляется ягодка, это другое, вообще вот механика мира, вот божественная механика мира, как, что, зачем звезды, почему, почему, зачем вот это, для чего создан, для чего это так функци функционирует? какой мир на самом деле, вот снять вот эти все завесы нашего материального восприятия, а на самом деле он какой, а если мы выйдем из рамок нашего разума, вы понимаете, что если человек хоть в чем-то выходит из рамок своего разума не готовый, он может перестать быть адекватным для окружающего мира, он может быть очень гармоничен сам себе, но... Ну, в общем, он теряется для мира полностью, потому что а, а, они перестают пересекаться. В этом тоже вот то, что касается самообмана, да, и а, ухода просто полной потери интереса к обычному миру. Это не является нормой, это является скорее некой болезнью, которую человек может преодолеть, если он ее осознает и, ну, вложится в то, чтобы это пройти более чисто. А, Бывают э, на этом этапе бессвязные высказывания, то есть это о том же, да, то есть как бы человек, ну это знаете как это, э, почему земля круглая, потому что гладиолус. Вот, вот эта шутка уральских пельменей, да, она с точки зрения человека на этой стоянке может иметь очень глубокий смысл. Но для того, чтобы человеку, который его спросил этот смысл, э, стал бы понятен, этому... Надо объяснять столько, что ему дешевле, вот ему неважно. Вот он говорит там что-то там. а Кто читал правила волшебника, вот когда пророк, он там какие-то вещи, он там вот у него что-то спрашивает, там, например, там, да, я не знаю, там, а, а, а, а, какого цвета небо на рассвете, да, пол восьмого, И в голове пророка это пол восьмого является точным ответом про то, какое небо на рассвете... Но это имеет такую долгую причинно-следственную связь, которую не читается человеком на более низких уровнях развития, поэтому это нелогичная, бессвязная, бессмысленная речь. Если находятся гении, которые станут расшифровывать этот ответ, они могут очень многого понять об этом мире, прикоснувшись к высшим сферам через этого человека. Но... Чаще всего такие люди остаются непонятыми, не воспринятыми окружающими людьми, потому что уйдя слишком далеко туда при жизни, они теряют эту связь, расстояние становится слишком большим. Я что хочу сказать, что на этом этапе очень хорошо, очень. Как там ощущает себя душа? Я очень хочу, чтобы вы просто почувствовали, насколько это возможно, потому что это уже достаточно далеко от привычных вот этих вот столкновений, интересов, желаний, мнений, претензий, недовольств, э каких-то там вот этих всех эмоций, вот это, это очень все далеко, это уже не просматривается, это никак не может задеть, это полностью отсутствует, что присутствует, присутствует потрясающий интерес, Потому что появляется возможность понять, ощутить, увидеть такие вещи, которых, о которых раньше только мечтал. И а, все нижние боли уровни, если данный человек способен отвечать на вопрос, учитывая уровень развития человека, который его спросил, просматриваются очень легко. Это яснослышание, ясновидение. Это все то, что вот у нас считается паранормальными способностями, это уже, в общем, совершенно нормальная вещь. Но это не значит, что этот человек становится известен миру и к нему идут за советом. Как правило, не то, а что этого человека не могут распознать, потому что, еще раз повторю, рекламировать он себя абсолютно не желает. Это все, вот все, чем живет обычный мир, ему неинтересно. И это можно понять, только если человек, ну, в общем, где-то выбрался, хотя бы там вот стоянка сердца, стоянка души, то есть он где-то поближе, он где-то рядом к вот этому этапу, и он хотя бы, если он сможет задать вопрос, который, на который нет ответа в окружении, но которым владеет вот этот человек, который достиг уровня этапа знания, либо этапа божественных тайн, вот он может получить огромный подарок, Дар, ответ, который вот передал человек, прошедший вверх. Это как бы открывает путь дальше. И если еще что касается физических а, а, нюансов, они похожи на предыдущий этап. Это а, та же а, лихорадка. Это могут быть сложности с дыханием, а, прерывистые дыхание и а, жжение в сердце. Все эти вещи связаны с а, результатом а, неумеренных, как правило, либо ошибочно выполненных духовных практик. К этому этапу доступ есть через дыхательные практики. В разных школах они разные, но везде это связано с дыханием. Дыхание мы вдыхаем и выдыхаем воздух. Воздух – это воз духа. Поскольку это прямое движение к духу, такое уже прям открытое, да, когда вот, вот уже прям это основное, что человека волнует, а поэтому именно через дыхание происходит продвижение, раскрытие способности нашего тела, нашего разума, как инструмента воспринять эти уже очень тонкие по отношению к обычному миру сферы. Они звучат прекрасной музыкой они полны гармонии, и это очень, очень интересно, это, это захватывает абсолютно, а, поэтому часто эти люди едят мало, еще что-то там, одеваются очень просто, это не про, знаете, как вот, они об этом просто не думают, вот должна быть удобная, простая одежда, она есть, и все, это не важно, но надо хорошо, пусть будет. Что-то нужно в себя э, принять, хорошо, я это съем, самое простое. Это не потому, что я там э, очищаюсь, медитирую, вообще не в этом дело, это все ушло, это все далеко внизу. Просто потребности минимальные, то есть человек буквально переходит на питание высшими энергиями. Хотя он так вам никогда не скажет. Вообще такими категориями не разговаривают. Еще раз повторю, трудность в том, что он вообще непонятно уже разговаривает для большинства людей. И мне кажется, что ну вот внятный ответ получается тогда, когда сам человек готов, и он задает правильный ответ. Если ответ неинтересен не или не, ну, не интересен этому человеку, да, то и ответ будет вот это полвосьмого. Ну, ответ может быть совершенно <звук> точным, Но что он вам даст? <звук> Не знаю. А, что еще может таких людей беспокоить? Поскольку им открыты... Вот знаете, мне образ такой пришел. Много достаточно воспоминаний про Вангу. И даже там есть, когда видео снимали, она как-то рассказывала о том, как она видит мир. В одном из видео она говорит о том, что она же физически не видела, и в то же время она была видящей. Она говорит, в моей голове много телевизоров, много экранов, и каждый из этих экранов показывает свой канал. Другие миры, другие времена. Это может быть какой-то канал может показывать фильм про человека, который пришел к ней на прием. А, какой-то вообще, говорит, на каком-то экране могут быть, например, какие-то кубы, треугольники, ромбы, как какие-то формы жизни или какой-то другой спектр восприятия жизни, да, на котором идет фильм про вот эти треугольники, ромбы, которые там что-то там как-то взаимодействуют. А, и а, она все эти экраны смотрела одновременно. То есть вот и для того, чтобы когда к ней приходил человек, она просто ну, немножечко отвлекалась, смотрела какой-то конкретный канал, что-то нужно отвечала, но при этом... Все остальные каналы продолжали работать. Это сложно достаточно представить на каких-то предыдущих этапах. Но вот здесь это становится уже естественным. Это, ну, оно происходит само по себе. Поэтому что бывает? ну вот из, до, Сущности других миров могут досаждать, например, то, что называется джинами, там, да, там, там, демонами. Потому что они видны, их человек видит. Видит спокойно это не является чем-то таким противоестественным. Просто, ну да, ну есть такое. Он видит, они могут там к ним как-то приставать, что-то от него хотеть. На это, в общем, как-то тратится какая это, что-то с этим сделать надо. А обычно это рекомендуется, ну то есть вы, почистить свое состояние, чтобы вибрационно ну, отдалиться от, от таких сущностей. Могут беспокоить души как умерших духи, да, которые тоже каким-то образом, то есть он начинает, мир перестает быть плотным, перестает быть материальным, он начинает жить в нескольких реальностях, в нескольких временах, в нескольких потоках, он может среди них путешествовать, а путешествие имеет другое свойство, чем то, которое мы вот можем на более низких стоянках представить, да, это, не вот как путешественника во время, это другое. Он, он ищет, он ищет пути дальше, э, к высшей, к, к своей мечте, к реализации духа, к божественному, к истоку. И э, путешествие по этим мирам является э, способом познать этот путь, почувствовать, э, познать этот мир и приблизиться туда. Это, э, это другая совершенно реальность просто другая. Вот человек, который не никогда не фиксировал себя на том, что там он что-то увидел там, предвидел будущее, например. Хотя это со всеми бывает, кто-то это ну случайно или еще что-то. Вот, но у нас у всех это есть, малейшие вложения в себя Они начинают быстро открывать эти эти состояния часто на определенном этапе начинает такая быть одержимость. «Я хочу быть видящим, я хочу быть видящим». Потому что если я начну быть видящим, я вот, я вот стану каким-то особенным. А вот это видение – это только следствие, это не самоцель. Если для вас видение – самоцель, это путь в никуда. Это очень трагическая ошибка. Я много видела, как это имело не очень хорошие последствия для тех, кто в это вкладывался. Потому что видение – есть побочный эффект вашего движения, к своему духу, к раскрытию, к реализации, к пониманию, кто вы, зачем вы здесь, что такое мир, как это все устроено. вот По пути к этому видение, естественно слышание, предвидение, предчувствие, оно автоматически вместе с ростом вашего восприятия, состояния, да, с прохождением по, по стоянкам, это все неминуемо становится вашей реальностью, если вы на этом не заморачиваетесь, оно становится естественным, вы даже не заметили, как вы, вот у вас уже много экранов, да, по которым идут а, фильмы, вас не напрягает, что где-то вы увидели какую-то бесплотную душу, вас будет интересовать только можете ли что-то вы для нее сделать, и для чего она появилась, а, делать это, идти дальше, это не «О, -о, -о, -о я сегодня видел там что-то, о, вот от душа, она была такая, представляете?» Вообще, эмоции такие отсутствуют, это все бес... бесполезная трата времени, и человек этим заниматься категорически не будет. Он в этом просто живет. Он в этом просто живет и двигается, ищет путь, проход дальше к своей мечте, потому что а, это уже он, он, он чувствует это приближение, он, он ощущает, что вот он достиг чего-то такого важного, классного, и... Он может пройти дальше. И это счастье, и это восторг, и это экстаз. Это экстаз не вот и такой, знаете, но это другой совершенно экстаз. Это поток света внутри вас, который тянется к основному источнику, который чувствует этот источник, который настраивается на него. И это вы уже давным-давно в потоке предназначения. Ваша суть ликует, потому что. «Все, не зря вы живете, не зря вы, вы, вы много чего можете сделать, но вы уже не живете, давайте мы сделаем мир лучше». Это происходит само собой. Достаточно время от времени просто обратить внимание, ну и что-то там, вот через то понимание мироустройства степень упорядоченности, гармонии мира вокруг такого человека тоже многократно увеличивается я думаю, что того, что я сказала, более чем достаточно, потому что на этой стоянке на самом деле мне пришлось чуть-чуть преодолеть себя, чтобы начать про это рассказывать и вообще говорить. Потому что здесь душа с душой говорит, а дух стремится наверх. все